Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Вули, и перед началом данного видео хочу поблагодарить всех людей, которые поучаствовали в данном видеоролике, именно Леха Смертник, Лекс, Джоку и AV7. спасибо вам большое. Реально, ребят, вы очень сильно меня выручили. Ну, а теперь давайте перейдем к самому видео. Итак, давайте сразу скажу то, что вопрос всем ютуберам был один. Как они начали? Как они начали вести свой канал? Как они познакомились с ютубом и с игрой «Привет сосед». Ну и давайте уже послушаем ответы. Итак, привет, друзья, с вами я, Леха Смертик. Меня мой тезка Алексей попросил вкратце рассказать о своем канале, как я его начал и, соответственно, как я познакомился с соседом. Канал я еще сделал в 2014 году, такой думал, о, нифига, можно залить ролики, все будет продвигаться, все будет офигенно. Но, к сожалению, все было не так. Сначала залил свой тестовый ролик по КС, когда еще я в начале 2000-х играл в КС, у меня там было второе место по городу, пятый, у команды пятое по области, второе было именно в личном зачете. Я снимал поначалу, хоррор. Я прям помню, как один из первых роликов был раз, я такой снял его, такой, думаю, вот сейчас, сейчас, просмотры попрут. А, залил, лег спать, просыпаясь утра, там два просмотра, и то моих. Я такой, ну что ж, <laughs> что ж, бывает, бывает и такая фигня, в принципе, в жизни. А, я спамил в кучу групп, прям, сознаюсь, в ВК, в одноклассниках и так далее. То есть ничего не помогало, ничего не продвигало. И так, то есть на протяжении, там, двух лет так меня толком никто не смотрел. Как-то... Набиралось там роликов по 200, по 300 просмотров у хорроров. И потом, я прям помню, у меня было день рождения, мне исполнилось 30 лет, это было 1 сентября 2016 года, я ударился об бассейна, я что-то решил кардинально поменять свою жизнь, Уже как бы 30 лет нужно, нужно, нужно что-то менять просто в жизни, потому что вот как-то так вот получилось все, я уволился с ДНС. -а. И начал плотно заниматься Ютубом. Как раз, по в октябре 16 года вышел, вышел «Привет, сосед», первая при Альфа. Я его где-то увидел случайно, у меня было когда 5000 подписчиков, что ли. Я не помню. Я даже сейчас это число не вспомню. Я написал разработчикам, попросил ключ, я был даже удивлен, что мне прислали ключ. Я выложил первый ролик, то ли ролик, то ли это стримчик какой-то был. Ну и все, выложил ролик, оставил, поехал, прям помню, как сейчас, к друзьям. То есть в среднем ролик собирали 200-300. Я что-то смотрю, у меня, короче, что-то там было уже там, 600 или 700 роликов. И возвращаясь на следующее утро домой, я смотрю, у меня уже полторы тысячи просмотров. И «Привет, сосед!» такой начал-начал собирать. И, соответственно, вот так вот, как-то так, ребята, познакомился с «Привет, соседом». В итоге он мне развился, YouTube ранжирует у меня именно ролики по «Привет, соседу!». То есть спустя сейчас, вот скажем так, сколько там, 7 лет прошло с основания канала, 7,5 лет, у меня больше 180 миллионов просмотров на канале. Каждый месяц, ну, где-то в среднем по 3,5 миллиона просмотров идет и по 500 тысяч уникальных зрителей. И если вбить даже видайкю, посмотреть а по тегу «Привет, сосед», «Привет, сосед» показывает, что я лучший автор, прям действительно это пишет. Лучший автор Алексей Смертный Класс Хоррор. Почему я не сказано рад? Потому что я единственный, кто смотрит соседа, скажем так, из оставшихся. Вот, как-то так, ребят, попросили коротко. В общем-то, я вот в трех минутах вам все объяснил и все рассказал. Это, конечно, много историй было по поводу этого всего. Я одно время пытался отказаться от соседа, начать снимать другой, но другой не смотрят. И поэтому вот, вот у меня как-то мой канал привязан к соседу. Канал одной игры, так сказать, ребят. Желаю вам всем нов... счастливого Нового Года, удачи! Удачи во всех начинаниях, ребят. Все, всем удачи, всем пока. Спасибо, что посмотрели. Ваш Леха Смертник. Итак, следующий человек, которого я спросил, это был Лекс. У меня есть полное интервью с ним. Можете найти его в описании или в закрепленном комментарии. Кому интересно. Приветствую всех, с вами Лекс. Когда я начинал свой канал, вообще у меня было несколько каналов, и начинал я вообще не с записи каких-либо игр. Это более-менее я популярен и известен стал именно благодаря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 и проходил все сам. Ну и так как IB7 написал текстом, то я его озвучу. Не обессуйте, пожалуйста. А, привет, это мой не первый канал. Перед каналом с ником IB7 я набрал 115 подписчиков, после чего я долил из-за буллинга в школе. Потом, через какое-то время, я решил вернуть канал, но назвал его IB7. Не число. Спустя большое количество времени, я все таки решил переименовать его в IB7. И веду его с тех пор... С момента переименования все старые видео были удалены, не помню причину и самих видео. Познакомился с этой первого раз в Твинди, когда вышла либо первая альфа, либо при альфа, но посчитал игру скучной и не обращал на нее внимания. Но с 2 вот второй альфы она меня заинтересовала. Поначалу я даже не понял, что это та же самая игра, которую видео было Меня заманила новая мультяшная стилистика. Позже я стал больше вникать в сюжет, смотреть много теорий и даже предзаказал игру, чтобы брать ее сразу на релиз самому. Проверяя игру, я начал сам разбирать сюжет, но некоторые моменты просматривал в, у ютуберов. В основном Маугли был моим любимым ютубером по соседу. Меня посещали мысли о том, чтобы завести канал на ютубе. Но я этим все еще не занимался. Не помню честно, в каком момент я все-таки решил создать канал, но вроде это было незадолго после выхода порядок. Не мешался кучу, посмотрите, как поставить. Ну и спасибо ib за такой большой ответ. Реально спасибо огромное вообще на самом деле всем, кто здесь поучаствовал. А мы переходим дальше к Чоку. Всем привет, собственно. Сходу начну. Узнал я о соседе от ютуберов. Разумеется, от русскоязычного ютуба. Узнал я о игре с Альфа-1. То есть я как бы слежу за игрой с Альфа-1. С Холнейвера альфа один Видео я увидел, если не ошибаюсь, то у Позитифона. Вот, Игра мне очень понравилась, а контент у Патни делали довольно-таки много. Так что потом подключились э, другие. Немало хорошие ютуберы, такие как Юджин Сагас и остальные. Вот, Игра мне понравилась своей загадочностью и вот этим концептом того, что ты пробираешься в дом, решаешь головоломки там и тому подобное. Понятно. Собственно, с чего я начинал, э, я следил за игрой с Альфа-1, как я и сказал уже, вот, э, и слежу по сей день, получается, я следил за игрой, за релизом первой части, за секрет с который уж тогда уже успел появиться, и я задумался, почему мне, не поделать какие-то видео. Да, начал я именно Secret Neighbor. До этого я пытался как-то альфы снимать или что-то типа -то -то того но из-за довольно-таки фигового оборудования мне это не получалось сделать. Secret Neighbor, там с немного другая была ситуация. Просто хотел его заснять. И с того времени все, меня прям понесло в Halloween, получается. Выли э -э выпуски по Secret Neighbor. Потом вышел hello Guest. Э -э прототипу, очень ХГП. Вот. Там, где ты бегаешь по парку. Ну, понятно, думаю. А, вот. Я начал делать видео по нему. Потом Hello Guest появился сам, я в него играл. А, параллельно с этим читаю книги. А, вот. То есть, отсутствующие фрагменты, кошмар наяву, забытые тайны. Вот. Да. А, далее. 20-й год, 2020 год самый пиковый год для вообще игр я считаю в общем 2020 год был супер пиковым было очень много новостей разумеется как я уже и затронул холнейбр был не исключением hello guest hen 2 вот это все вот появляется hello neighbor 2 alpha 1 с я начинаю делать активно контент по Hello Neighbor принципиально Потому что до этого у меня были там... <связать> я вообще до этого делал летсплей. Вот. А сейчас, получается, я углубился в соседа сильнее. Вот. Я начал делать теории различные. Летсплеи также остались. <связать> не очень сильно шикальные. С моментом. Все пошло. Я зам... начал замечать остальных деятелей комьюнити. Ну, все имеющие сейчас на русском языке, то есть это отсутствующие фрагменты, первая, из трилогии Ники его наяву, вторая, и Забытые тайны, третья, если не ошибаюсь, или, да, Забытые секрет, или тайны, называются, я Потом из Яран" это Дурная кровь и Роковые ошибки. Они полностью прочитаны, читаются за один-два дня. Кстати, ну ладно, что-то такое получилось, все, спасибо все, пока, получается ну и спасибо большое Джоку за ответ а с вами был я, Вулис. всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика, всем хорошего настроения и удачи, всем пока